Зачем тебе, друзья со сроком, бегущие куда-то от проблем? Ведь, становясь твоим пороком, они уходят насовсем. Я не хочу остаться брошен в рутинной серой массе дней, когда я был неосторожен, чтоб быть открытым для людей. Так много тех, кому я дорог, когда случится к ним беда. Как много слышал отговорок, когда рука была нужна. Я знаю, все вернутся вскоре, когда утихнет буря дней. Их сила только в разговоре. А я хотела найти людей. Мне не нужны друзья со сроком. Актеры с парой ролей. Они останутся уроком. А я хочу найти людей.